она на самом деле про этот умрахач в принципе недавно узнала дня четыре тому назад до начала стопа и увидев как бы случайно наткнулась хотя знаете такая справедливость я вот сколько лет участвовала <laughs> от начала получается у меня не получилось ничего но видимо все таки все уж хотела чтобы она приехала туда за несколько за еще за неделю где-то две недели она говорила что есть сны снятся интересные я не хотела бы подробно рассказывать там интересно но по нему было понятно что что-то очень хорошее такое ожидает ее и вот вчера вот как мы сидели у у родственников, ей написали в директ, сказали то, что она стала обладателем поездки у УМРА. Естественно, она не поверила, потом, когда позвонили, тоже вот такая же, нее, такое же состояние было, она не могла практически говорить. Я была в другом месте. Все в разных концах города были у, у сестер, там здесь. И, естественно, вчера вечером все сразу ко мне приехали, до двух часов ночи почти сидели, говорили, что обсуждали эту ситуацию. Но, честно говоря, вот... Никто не ожидал, что вот такая вот ситуация будет, что она вот поедет туда. Мечтали, естественно, все, но вот повезло больше всего ей, получается. И то, что самое интересное, удивительное, то, что столько человек ей пишут с вчерашнего дня, поздравляют. Не нет таких негативных комментариев. Все поздравляют, просто даже есть люди, которые... Потому что меня больше всего удивило. Человек один писал вчера и говорил, если у тебя есть долг, я, говорит, погашу, помогу с долгами. Вот настолько вот то, что меня удивляет, влежает в такой... Тут не зависть присутствует у людей, а люди как-то хотят помочь еще больше, еще больше поддержать. И, честно говоря... Я-то верил всегда в то, что есть. Просто я не верю, что удача на моей стороне. Но видите, ей повезло больше, конечно. Мешала когда-нибудь, думаю, тоже. Так огромное спасибо, конечно, всем спонсорам. Кстати, я тоже хочу участвовать, быть спонсором.